В 2000-х годах люди внезапно заболели кроссоверами, а инженеры и маркетологи захотели удовлетворить их интерес. Так вот, сразу же начали появляться хэтчбеки, переростки и универсалы-гиганты. Это и называется кроссоверами, а концерн VAG плодил их на одной платформе. И В 2005 году дебютировал Audi Q7 – самый длинный представитель развивающегося класса псевдовнедорожников. Итак, сегодня мы вам расскажем, стоит ли связываться с этим автомобилем и почему он боится воды. Вы на канале «АвтоСтронг» и мы Начинаем. Вот этот вот гигант длиной более 5 метров и массой далеко за 2 тонны. Это близкий родственник Каен и Туарек. Давайте разбираться в его слабых местах, ведь именно об этом наши обзоры, а не о том, какие все машины плохие. Считается, что Audi не ржавеет, но владельцы автомобилей 2000-х годов, именно владельцы автомобилей Audi, придерживаются немножко другого мнения. Нельзя слепо верить, что грязь, реагенты соль, вода, никакого урона кузову не приносит. Коррозия развивается глубоко и быстро. Прежде всего, коррозия образуется на задних арках, а именно она идет изнутри арок, вспучивая краску снаружи. Также стоит осмотреть лонжероны и локеры, образующие арку. Коррозия активно развивается под всеми пластиковыми молдингами, а также пороги, которые прикрыты пластиком превращаются в труху. Поэтому, наверное, лет через пять все эти машины поедут на переварку порогов. А еще коррозия выглядывает из-под уплотнений в дверных проемах, ну, например, из-под уплотнения, которое находится вот здесь внизу. Также прекрасные условия для появления коррозии есть вот здесь, вот за передними локерами в пазухах, а также в тазике под лобовым стеклом. В общем, Audi ржавеют, и Q7 не исключение. На этих машинах надо прочищать водостоки, которые расположены за локерами передних колес. Клапаны надо сразу убирать, потому что они сильно заужают сечение сливных Трубок, если трубки, то есть дренажи намертво закупорены, то тогда вода начинает скапливаться под пластиковой крышкой в районе вот этой передней левой стойки. И эта вода может повредить штатную сигнализацию, то есть ее ревун, а также блок АБС. Ну а теперь вернемся опять под капот. Так вот, в районе уже правой стойки находится блок управления, скрытый вот такой вот пластиковой накладкой. Так вот, в блок управления слабового стекла вода попадает под вот эту пластиковую крышку и затем попадает на блок управления в районе воздушного клапана, а оттуда она попадает внутрь блока управления, и блок управления корродирует изнутри. Крышка ЭБУ не герметична. В ней есть вентиляционный клапан-сапун. Воздух должен попадать в ЭБУ, потому что там установлен датчик атмосферного давления. Так вот, часть ЭБУ, которая повернута к моторному щиту с этим сапуном, прикрыта пластиковой накладкой, но и она полностью не спасает от воды. В общем, когда машина начнет глючить, не заводиться, то тогда... Надо принимать меры, потому что блок управления уже пострадал. В некоторых случаях ЭБУ можно отремонтировать. А вообще, что делать, чтобы не сталкиваться с этой проблемой? Некоторые владельцы улучшают дренаж, то есть чтобы вода стекала в трубку, либо же в удлиненный желоб. То есть капала не на ЭБУ, а уходила под него. Также есть решение. Как в нашем случае, это смастерить навес. Идеально для этого подходит 5-литровая канистра, которую можно разрезать на две части. Распространенная болячка Audi Q7 – это не работающая трапеция дворников. А причина в том, что в редукторе обламываются зубья шестерни, а также лопается червячная шестерня. А почему? А потому что присутствует тугое движение трапеции. А это происходит из-за того, что вымывается и высыхает смазка. Поэтому надо превентивно снимать трапецию и смазывать. Реже в трапеции ломается электромотор. Отдельно редуктор от трапеции не продается. Вместе с трапецией только и стоит 900 долларов. В продаже есть неоригинальные мотор-редукторы и трапеции целиком. Цена от 140 до 340 долларов. А также бывают случаи разрушения шарниров и тяг трапеций. Для этого идеально подходят ремонтные втулки от автомобиля ВАЗ 2110. Про передние стеклоочистители мы закончили, а теперь перейдем к заднему. Так вот. Задний стеклоочиститель частенько выходит из строя, потому что в его моторчик попадает вода. Новый моторчик, оригинальный, стоит $460. долларов, Не оригинал. Есть в 2-3 раза дешевле. Audi Q7 с безключевым доступом могут огорчить тем, что за ночь высаживают аккумулятор. А причина заключается в попадании воды в антенну либо же на электронную плату. Производитель говорит, чтобы решить эту проблему, надо менять ручки в сборе. Но на сегодняшний день есть и китайские антенны, и решения от умельца, вплоть до электронных плат. Очень хорошо, если компоненты ручки будут обновлены и защищены силиконом от влаги. Больное место у Audi Q7 – это трубка кондиционера, проложенная вдоль левого лонжерона за подкрылком. Так вот, в районе переднего ее, эту трубку разъедает коррозия. И тогда весь фреон вытекает, и система кондиционирования уже не холодит. Audi Q7 продавалась с панорамной крышей. Но, как обычно, от панорамной крыши больше проблем, нежели пользы. Она скрипит. Чтобы избавиться от этой проблемы, надо разобрать крышу, и перетянуть и посадить на фиксаторы все резьбовые соединения, а также использовать другие методы по утихомириванию скрипящих деталей. Во-вторых, дренажи вот этой панорамной крыши, ну, в данном случае у нас нет панорамной крыши. Дренажи панорамной крыши рано или поздно лопнут. И вся грязь из дренажей, то есть из дренажных трубок, польется прямо в салон. и Об этом скажут намокшие и потемневшие уголки крыши. Мотор вентилятора системы кондиционирования Audi Q7 служит примерно 5-6 лет. Затем появляется свист. Затем появляется невозможность регулировки скорости его работы, а затем он вообще выходит из строя. Причина выносит щеток коллектора. Ну, в большинстве случаев это так. Новый вентилятор стоит оригинальный 450 долларов. На рынке есть, естественно, предложение по заменителям, а также есть решение от умельцев, то есть, которое заключается в смазке оси и замене щеток. С возрастом у Audi Q7 перестают работать кнопки стеклоподъемников. Естественно, все начинается с пульта на водительской двери. Изначально перестает работать кнопка в автоматическом режиме открытия водительского стекла, а затем она и вовсе срабатывает с третьего раза, а затем и вовсе может перестать работать. Так вот, пульт этот можно заменить на новый, цена его 130 долларов, а также можно заменить на неоригинальный из Китая. Ну что, вы уже отдохнули от проблем, вызванных водой в этом автомобиле? Вот вам еще одна. Если начинает пропадать звук в колонках и начинает глючить система MMI, значит вода из дренажных трубок попала на усилитель, который находится сзади в багажнике справа под обшивкой. Так вот, если вода сильно повредила усилитель, то есть он сильно намок, то, ну, скорее всего, придется покупать бушный либо новый. А если не сильно, то сушка и пропайка поврежденных контактов может помочь. Audi Q7 первого поколения оснащались только V-образными моторами, и практически у всех у них цепной привод ГРЭМ сзади. Поэтому, когда Доходит дело до замены цепей ГРМ, то приходится опускать двигатель вниз. Вот, а это не дешевое удовольствие. Для начала мы поговорим о дизельных моторах. Самый распространенный и желанный мотор под капотом Audi Q7 – это трехлитровый турбодизель. У этого двигателя много модификаций, но по сути это один и тот же мотор с одной турбиной, которая спрятана сзади в развале блока. Этот мотор можно считать миллионником, но на пути к этому пробегу владелец может столкнуться с некоторыми хлопотами. В первую очередь, это вихревые заслонки, которые перестают нормально открываться и закрываться, тогда двигатель начинает задыхаться, появляется ошибка по системе. Проблема совершенно ординарная, либо слетает тяга между осью и сервоприводом, либо же заклинивает сама ось, а также иногда выходит из строя сервопривод. Как обычно, оригинальных заслонок отдельно от корпуса с частью пустного коллектора не существует, но есть неоригинальные оригинальные ремкомплекты совсем всем необходимым, стоимость 110 долларов. Также заслонки можно просто удалить и желательно их отшить из АБУ. С лета 2007 по лето 2010 года на самых мощных версиях этого мотора в 240 л.с. То есть, мотор с обозначением «CASA» были случаи, когда ТНВД начинал стругать стружку, и эта стружка разносилась по всей топливной системе. И ремонт топливной системы, ну то есть сумма по замене всех компонентов в ней и чистка бака, выходила в колоссальную сумму. Эту проблему дилеры решали по гарантии, потому что частенько это случалось в гарантийный период. Стружка появлялась не из-за трения в плунжерах насоса CP4S2 а из-за того, что ролики под плунжерами разворачивались поперек приводных кулачков. Это случалось после одного заезда на резервном запасе топлива. Если в ТНВД попадали пузырьки воздуха, то кулачки вала могли поддеть ролики плунжеров и развернуть их. К сожалению, никакого стопора от принудительного разворота в ТНВД не было. Тот первоначальный ТНВД меняли на улучшенный и более живучий. Но и старый ТНВД проблем не создает, если не ездить на резервном запасе топлива. Цепи ГРЭМ у этих моторов расположены со стороны маховика, выхаживают примерно 300 тысяч километров. Если вы не мастер обращаться с диагностическим ПО, то обязательно слушайте цепи, откройте капот, попросите кого-нибудь запустить двигатель. и Если вы услышите ляск в момент запуска двигателя, то это верный признак, что надо ехать на замену цепи ГРЭМ. Трехлитровый турбодизель не должен дымить ни на холостом ходу, ни при интенсивном ускорении. Черный дым говорит об уставших форсунках. Форсунки обычно ходят 300 тысяч километров. Также у турбины хороший ресурс. О проблеме с турбиной говорят запотевший ее корпус, а также ошибки по надду. Еще при пробегах в 150 тысяч километров может понадобиться переуплотнение теплообменника в развале блока, а также при пробегах в 300 тысяч километров могут появиться сильные запотевания по кожуху грем, то есть по его крышкам, а также при больших пробегах могут износиться шестерни так называемой дроссельной заслонки, но их можно поменять на металлические. С весны 2007 года до окончания выпуска первого поколения Audi Q7 был доступен, то есть до 2015 года был доступен двигатель битурбированный V8. Реальный его объем 4.1, но в обозначении более солидный 4.2. Это двигатель вырос из трехлитрового V6, а проблемы у него и того меньше то есть запотевание по крышке ГРМ. Да, вихревые заслонки. Но не стоит расслабляться и экономить. Менять масло надо каждые 10 тысяч, а то и раньше. В сентябре 2008 года появилась версия Audi Q7 с огромным V12B турбодизелем. Это огромный чугунный агрегат, который выдает 1000 ньютон-метров крутящего момента он вырос из двух трех литровых V6. Отдельно отметим, что этот мотор имеет конфигурацию V6, а не W6. Очень надежный и хороший агрегат. Все сказанное про V6 и V8 можно отнести и к нему. Базовый бензиновый двигатель для Audi Q7 обозначается как 3.6 V6 FSI. У блока цилиндров этого двигателя рядно смещенная компоновка VR6. Также есть непосредственный впрыск. Так вот, этот двигатель считается наиболее бесхлопотным. Никаких проблем с прямым впрыском здесь нет. Но вот цепи ГРМ выхаживают примерно 200 тысяч километров. Находятся они сзади. и Чтобы их Поменять надо доставать двигатель. На запчасти придется отдать примерно 600 долларов. Следующий бензиновый двигатель имеет объем 4,2 v 8 У этого двигателя непосредственный впрыск, легкосплавный блок и нет чугунных гильз в цилиндрах. Это конструктивно очень хороший и надежный двигатель, но если его правильно обслуживать, он пройдет и 500 тысяч километров. Цепи ГРМ, кстати, у него находятся сзади. Однако на практике 90% этих моторов погибли, и лишь немногие были качественно вылечены от задиров. А задиры появляются из-за перегретых поршней. А перегрев поршня получается из-за нарушения распыления топлива форсунками. Так вот, перегреваются несколько поршней, не все, и начинают натирать стенки цилиндров. Чтобы решить эту проблему, надо гильзовать блок. А прогильзовать тонкостенный блок не каждый сможет. Также бывают еще случаи проворачивания шатунных вкладышей. Но это происходит на моторах, у которых обильно течет маслом теплообменник. Оба бензиновых атмосферника отправили в отставку в мае 2010 года. Рестайлинговый Audi Q7 получили только один бензомотор. Это 3.0 TFSI. И никаких турбин в нем нет. За надув отвечает приводной нагнетатель типа «Итон». Этот двигатель нуждается в доработке напильником. Он с завода жрет масло а также из-за плохого бензина разрушается катализатор с последующим появлением задиров в цилиндрах. Его цепи привода ГРМ ходят примерно 120 тысяч километров и гремят после запуска. А все потому, что инженеры пожалели установить в масляные каналы обратные клапаны. Поэтому масло стекает в поддон, а также опустошает гидронатяжители. Сервисмены и владельцы устанавливали обратные клапаны самостоятельно. Ну и если менять масло в этом двигателе каждые 7500 километров этот двигатель сможет сносно служить ну а теперь про Трансмиссии. В очень редких случаях Audi Q7 оснащается шестиступенчатой МКПП. Такой вариант возможен с двигателем объемом 3,6. С этой трансмиссией ничего плохого не случается. А вот двухмассовый маховик может опустошить ваш кошелек на $1300. долларов. А вот двухпедальный Audi Q7 6- и 8 ступенчатыми AKP все они одинаково надежные и достойные, но следует посматривать за патрубками, по которым АТФ добирается до радиатора. Дело в том, что под воздействием реагентов влаги грязи появляется коррозия. И через отверстия либо трещины Вся АТФ может вытечь наружу. В этих трансмиссиях надо менять АТФ каждые 60 тысяч километров. Можно использовать не оригинальную АТФ от мобил, а поддон и фильтр надо использовать. С двигателем 3.6 FSI устанавливали автомат ZF6HP 21. У нас, кстати, есть подробнейший обзор на канале этой трансмиссии, где описаны все нюансы по ее эксплуатации и что из расходников помимо фильтра в ней надо менять. Дорестайлинговые V6 и бензиновые V8 работали в паре с трансмиссии с большим запасом прочности. И эта трансмиссия ASIN TR60SN у нас на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Мы рассказали обо всех нюансах, включая намокающий маслом жгут проводов и о ее обслуживании. Обязательно посмотрите. обновленный Audi Q7 первого поколения перешли на восьмиступенчатый автомат Айсен и этот агрегат не растерял своей надежности. Если вы не будете жалеть денег на ATF и фильтр, то она без проблем пройдет и 500 тысяч километров. Отличный агрегат. Ну а дизельный V12 работает в паре с автоматом ZF6HP32. Никаких претензий к этому автомату тоже нет. Но при пробеге более 300 тысяч километров у него может рассыпаться барабан из-за того, что вылетает стопорное кольцо и пропадают передачи 3, 5 и задний ход. У этого автомата наиболее остро стоит проблема с ржавением трубок, по которым АТФ идет в радиатор. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, у нас хорошие новости в «АвтоСтронге» теперь можно купить не только отличные бу-запчасти, но и абсолютно на новые, поэтому обязательно звоните нам, пишите в мессенджерах и заходите на наш сайт. Также не забудьте подписаться на наш ТикТок, там много всего интересного. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Все Audi Q7 полноприводные. Здесь полный привод создан на основе самоблокирующегося дифференциала Torson. Никаких проблем ни с раздаткой, ни с редуктором не возникает, но обновлять в них масло надо каждые 90 тысяч километров. Если при езде с полностью вывернутыми колесами ощущаются рывки, то значит передний редуктор нуждается в замене масла. И эта же проблема может быть из-за того, что в раздатке растягивается цепь. Так что за хорошими раздатками айда в «АвтоСтронг». Некоторые Audi Q7 оснащены пневмоподвеской. Вот прям как в нашем случае. Пневмоподвеска считается надежной, однако не будем забывать про возраст этих машин – более 10 лет, поэтому неприятности случаются. И, кстати, меньше всего неприятностей именно по пневмостойкам. Если вы выбираете Audi Q7 с пневмоподвеской, то обязательно погоняйте ее из верхнего положения в нижнее и обратно, а также надо определить, не спускает ли пневмоподвеска ночью. то есть если машина проседает на одно колесо, вы приходите, открываете дверь и компрессор накачивает воздух, она поднимается, значит где-то стравливает воздух. В этом случае ищут утечки по клапанам остаточного давления. Это штуцеры, по которым баллоны подключены к трубкам компрессора. Утечки ищут с помощью мыльного раствора. Воздух может убегать как по самим штуцерам, так и по уплотнительным кольцам вверху на фланце баллона. Оригинальные клапаны стоят по 150 долларов. Если владельцу жалко такой суммы, то в ход идут заменители. Также разнообразные сантехнические фитинги без клапанов и даже фумлента. А уплотнительные кольца стоят по 7 долларов. Их срок службы уменьшают окислы, которые находятся под ними. Их надо удалять. Положение кузова над каждым из четырех колес, Отслеживают датчики. Слабое место это шарниры их тяг. Они закисают от грязи, тяга теряет подвижность и все может закончиться поломкой тяги. Чтобы этого избежать, надо чистить тяги и смазывать шарниры. Оригинальные тяги продаются только вместе с датчиком. Поэтому а... $350 долларов никто не спешит отдавать. Сюда идеально подходят тяги от датчиков дорожного просвета автомобилей BMW. Компрессор пневмоподвески находится справа на правом пороге. Вот здесь он находится, здесь его крепление. Служит примерно 100 тысяч километров Об его износе говорит медленная накачка баллонов. То есть медленная нагнетание давления до 16 бар. Этот параметр можно увидеть в диагностическом ПО. Так вот, ремкомплект оригинальный стоит 420 долларов, а китайский вдвое дешевле. В ремкомплект входит осушитель, который адсорбирует влагу от воздуха. Если в систему попал влажный воздух, то зимой происходит обморожение клапанов на пневмостойках и клапанов компрессора. Пневмоподвеска может огорчать ошибками по клапанному блоку. Он находится здесь же. После этого пропадает возможность изменять дорожный просвет автомобиля. Эта проблема может исчезать после перезапуска двигателя. Обычно это происходит из-за износа уплотнений редукционного клапана. Так вот, после замены уплотнений, а это два уплотнительных кольца ну, силиконовой смазкой, эта проблема исчезает. А сам вот этот блок, ну, который находится здесь, обычно никаких проблем не вызывает. Кстати, в рассказе про Volkswagen Touareg мы упоминали про управляющий реле пневмокомпрессора, который от старости может залипнуть, компрессор будет работать без перебоя, пока не перегреется. Подвеска Audi Q7 сделана на совесть. Первые замены в ней приходилось делать при пробеге в 100-150 тысяч километров. Поворотный кулак поворачивается на двухшаровых. Рычаги стоят... Один 900 долларов, второй 500 долларов. Это самое дорогое. Все сальникблоки, кстати, по оригиналу продаются отдельно. Передние ступичные подшипники отделены от ступец и служат очень долго. При больших пробегах придется обновить четыре сальникблока переднего подрамника. Вот два из них два под защитой. Каждый обойдется в 80 долларов работа с подрамником хлопотная поэтому лучше эти соленблоки менять превентивно то есть когда снимается мотор рычаги задней подвески дешевле самый дорогой это вот этот вот нижний рычаг 450 долларов остальные рычаги в 2-3 раза дешевле не оригинальные соленблоки доступны для всех в оригинале доступен лишь вот этот нижний соленблок кулака Ну что, Audi Q7 первого поколения можно считать одним из самых надежных немецких кроссоверов второй половины 2000-х годов. Да, машина сложная, машина недешевая и недешевая в обслуживании, а восстановление вот таких вот убитых экземпляров будет стоить дорого. Если вы хотите, чтобы и дальше делали вот такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, нажмите